Сегодня мы хотим сделать презентацию небольшой новой краски для наших фасадов Которые мы планируем продавать в загрунтованном виде Либо предлагать вам чистое дерево, которое вы будете грунтовать сами Сегодня у нас краска Colorex, шведская Universal Farg, Universal Farg V 15 и 30 Мы берем загрунтованный фасадик, берем шкурку. Мы используем трем, файн, губочка односторонняя, чтобы обработать весь грунт. Делаем все в одном направлении. Не боимся оголить дерево. После того, как зашкурили аккуратненько со всех уголков какой-нибудь тряпочкой, ветощей, убираем все излишки пыли. Открываем красочкой и хорошо ее перемешиваем. Наносится красочка на фасады кисти с искусственным ворсом. Натуральные использовать нельзя. На этом хотим сделать большой-большой акцент. Для того, чтобы нам покрасить фасад первый слой мы наносим и прям хорошо хорошо растягиваем нашу краску пусть будут проплешены это ничего страшного бояться этого не надо по нанесению первого слоя, то что вы кисть должны вести от начала и до конца без, вот так не надо Кисточку вы наносите от самого начала и проводите до конца вашего фасадика. Пусть остаются проплешины, полосы. Это первый слой, ничего страшного. Первый слой. Высохший кисточку, уже не боимся подтеков, растеков, жирно, жирно наносим. Вторым слоем чуть-чуть даем ему высохнуть. Прокрасили филенку главное, чтобы по углам больших не было затеков и подтеков. Все это вы должны аккуратненько убрать. Покраски кисточкой практически... Сейчас уже не видно полос от нее. Вот эти все места прям хорошо проходите. Убирайте остатки краски, чтобы она не потекла у нас, не было наплывов. Где есть небольшие огрехи, мы это все уберем. У такого плана у нас получается на второй слой укрытый фасад. Сейчас краска должна отработать. И растянуться еще и полос по идее не будет видно вообще теперь наша краска универсал парк 30 также теперь слоновую кость наносим второй слой то же самое как пятнашка наносим жирным слоем самое главное филенку проходить еще раз аккуратно, аккуратно чтобы не было никаких подтеков если универсал фарк в швеция мы наносим вторым слоем ждем где-то 15-20 минут и второй слой то универсал фарк просто без в 30 мы наносим где-то через часа полтора-два минимум только что покрасили два фасада Тридцатка шведская колорекс пятнашка универсал фарк в универсал фарк и вот пятнашка. Этом красили уже вчера. Нанесение. Что мы делали? Первый слой также растягивали. Второй слой уже проходили не кисточкой, а проходили большие открытые части валиком. Не больше 12. И филенку прошли с кисточкой. Приезжайте. Выбирайте мебель, выбирайте краску для ваших покрасок, будете получать вот такой вот хороший материал. Не надо будет ждать ни завода, ничего. Для себя, для детской, для игровых комнат будут отличные мебели, кровати, стулья, а также ваша любимая кухня.